Добрый день. Вот там вот вдали виден дом, в котором сейчас передают новости, что пожар идет. Там дым небольшой отлубится. Вот, наверное, сейчас уже потушится. Прямо по центру кадра.